Смотри, что не идет? Почему она прокручивается? Она же должна ее фейс держать, чтобы Конечно, откручивалась Конечно, конечно, да, вниз надо откручивать, вниз Ну да, ну а каким образом она прокручивается? Как Нет, ты просто логику Блять, посмотри уже на мои руки Я уже почти колесо заменила ты не хочешь попробовать наоборот сделать? А как? Вот этой штукой сюда? Ага как ее вытащить теперь отсюда как тяни на себя И почему она не выходит блять тяни на себя сильнее почему она щелкнула ты ч ⁇ заклинила ее да блять что делать молоток Блазик, блядь. молоток надо вот сука не идет да по резьбе может крутанешь там не бани. да лево право да вот так не идет Эдик, ты мозги не бий я уже красная сука вся блять почему она сука прокручивается блядь? Я должна поедем вот так ебать, должна раз и Ты побрызгала, там все смочило. Деньги дорогой? Я хуею, блядь. Дочка, мазиста, нахуй. Ну, пиздец, я научусь, блядь. Все блядь. нормально, ржавчина отошла. Вот, вот, вот ты, эту хуйню вот не сделай. Ты вот дерево, пиздец. Вот сюда головку вот эту поставь вот сюда. И вот так вот, и, и, и вот так вот сделай, вот так вот. И будет теперь рычаг... Так я подмеряла, она не подходит, это не залазит, блядь, а нормально. Надо вот как эту штуку с этой заменить. Так, это у нас... А держи, держишь? Держи. Ну. Вот это держи. Держи, блядь. Да держи же ее, реально держи. Как она у меня так не выходила? Вот так вот выходишь, а там тоже вышло. Йоу. А, выход надо просто... Надо выхлоп поменять, да? Оля, сними эту головку, блядь, оттуда это... Так она сюда подход доебанный да вроде бы на подходе. Ни, не где, не ты цирку, ты иди сюда. Я с нее угораю, бля, это ужас. Говорит, покажи мне, как я сейчас столько грехнирую. Нет, я ее прокручиваю, понимаете, она же должна фест быть. Почему она у меня крутится?